Мы подходим к концу изучения курса скальпинга. Вы получили огромное количество различных стратегий в свой арсенал. Вам осталось теперь только с ними поработать. И кто дошел до этой последней части, давайте вместе подведем итоги данного курса. Сами по себе скальперу, как правило, люди нетерпеливые, с большим темпераментом. И сразу возникает вопрос, как только вы начинаете заниматься скальпингом, начинаете отрабатывать какие-то методики, которые вы получили в свое распоряжение и сразу возникает первый вопрос основной вопрос, который задает а когда же будет уже прибыль вот скальпинг я уже говорил это особый вид трейдинга в отличие там от других к примеру от курса по инвестициям здесь практика имеет решающее значение скальпинг еще раз повторю это самый сложный вид трейдинга или как я люблю говорить самый сложный вид бизнеса потому что трейдинг это бизнес, к которому нельзя относиться поверхностно Поверхностно, легко, так как нам советуют там, средства массовой информации часто, привлекая на рынок, э, в частности, Форекс. Нет, легко и быстро здесь, к сожалению, не получится. Скальпинг требует много времени, требует от вас железной дисциплины. И у вас должна быть внутренняя мотивация на все там, 10 из 10. У вас должно быть желание, терпение, вы должны идти до последнего. Скальпинг не может быть, как взмахнули волшебной палочкой и вдруг пошла прибыль. Бывает, да, что вы а, работаете и оттачиваете стратегию и вдруг вы поняли, как она работает. И действительно, вдруг, начиная с какого-то дня, вы начинаете а, делать плюс, плюс, плюс, плюсовые дни идут. Это не значит, что они будут всегда плюсовые, всегда есть срывы, всегда есть неудачный рынок, который под вашу стратегию никак не укладывается, не подходит. Минусы будут, убытки будут. Но самое главное, что у вас должно быть... Большой процент прибыльных сделок. Вот когда я записываю этот курс, я вспомнил все свои наработки, все навыки. Конечно, не хватает практики, и я многое забыл. Многие э, наработки и автоматизация э, пропала. Но я ни одного дня, записывая данный курс, не закрыл в минус. Были разные дни. Я зарабатывал до 5%, я зарабатывал всего лишь там полпроцента. Но все дни были плюсовые с учетом комиссии, с учетом всех дополнительных расходов. И это вселяет мне надежду, что скальпинг действительно жив, и вы, если приложите больше усилий, потратите больше времени, чем я, вы сможете в этом направлении добиться потрясающих успехов. Особенно, если у вас небольшие депозиты. Для вас это будет очень интересно, потому что здесь реально можно на небольших депозитах делать фантастические проценты до 1000% годовых. Это действительно подтверждается по практикой, насколько я понял. Поупражнявшись еще неделю-другую, я уверен, что с 10 тысяч рублей, там, с 20-30 с я мог бы сделать тысяч процентов годовых. И все же скальпинг это не для всех. Это индивидуально. И вы должны сами поработав и поупражнявшись, понять, подходит вам это или не подходит. Профит может быть совершенно различным прийти к вам. Кто-то через месяц уже начинает стабильно работать в плюс и... Постепенно наращивая и улучшая свою технику, постепенно зарабатывая все больше и больше. Некоторые, для некоторых это требуется несколько лет. Я не относился к тем, которые быстро и легко освоили данный вид трейдинга. И, для меня потрат... и я потратил гораздо больше, чем месяц, для того, чтобы выйти на какую-то стабильную прибыльную торговлю. Поэтому не ждите легких и быстрых успехов. И еще раз повторю, что гарантии в скальпинге не может быть, потому что здесь вы отнимаете деньги у кого-то другого. Соответственно, чтобы вы зарабатывали, должны прийти люди, у которых вы сможете эти деньги отбирать, пока эти трейдеры, новички не научатся правильно понимать рынок, не научатся торговать по какой-то стратегии, не научатся отнимать деньги у кого-то других. Кто-то более успешный, кто-то менее успешный. Но я хочу, чтобы вы настроились на то, что скальпинг ⁇ это ваша не последняя ступень в росте, в карьерном как бы росте трейдинга. Это слишком сложно, это слишком требует много времени. Это очень сильно эмоционально и физически подрывает ваше здоровье. Но скальпинг как источник дополнительного дохода – это реальность, которая на текущий момент существует. До встречи в следующем уроке.